И кто вы такой после этого, молодой человек? Вы кто, больной? Вы мне приносите мел? Травите историю про кокаин? Еще хотите из денег? Нет, это не история, это кокаин. А мел это так, это для конспирации. Но это не мел, это кокаин. Я его купил. У проверенных людей это не может быть мелом. Не может. Интересно, кто вас такого ко мне прислал? <свист> И, я от Тамары через Варвару? <свист> Руки подними! В лабораторию вези. Ты зачем в лабораторию? Мел стопудол. Это не должно быть мелом. Конечно, это не мел. Это не должно быть мел. Это кокаин. Да, это дурь первосотная. Я лично знаю. Вон, у Соломона брал. Ну что, их все в контора? В контор? А что, собственно, стесняюсь я спросить, вы нам имеете предъявить? Незаконное хранение мела строительную или жесткое обращение старой? Вы же отдайте себе отчет, что мы через 15 минут с этой вашей конторы вернемся обратно домой. А весь город из этого мела с вас будет долго смеяться.